и всем сентябре на в горе чудил с вами монтеро и сегодняшнее видео я вам покажу как прошел мой слет машин на родине рпс северного округа. покажу вам что я словил с какими трудностями я столкнулся во время слетов сразу хочу вас предупредить что я не разбираюсь в автомобилях в плане того какие лучше купить чтобы позже продать где какое расположение что было хоть у меня и было видео примерно расположение всех машин, но пытаться словить машину, на которой стоит там 30 человек, мне кажется не особо оптимальным вариантом, поэтому я ловил, что знал, что знаю, что потом а, она будет стоить дороже и в принципе я могу уйти в некий окуп, может быть не слишком большой, но в окуп я ушел. Ну а перед началом этого видео я хочу вас попросить подписаться на мой канал, потому что мои видео смотрят целых 80% без подписки, парни, представьте, если бы хотя бы половина из них подписалась, сколько бы у меня уже было зрителей и подписчиков. Поэтому все зависит только от вас, прошу вас подписаться и оставить свои комментарии, как вы провели этот слет, что бы вы делали на моем месте и так далее. Поэтому не буду долго задерживать, погнали, ешь, бля, с скинул прошлое, ведь это Бля, я даже не знаю, что ловить. Я же не шарю, что сколько стоит. Смотри, вот тут вот старая ешка. Вот. О, где то где, где? Вот тут, вот тут старая яшка стоит. Короче, давайте скину вид, то что ты посмотришь. Сам... Но, но там не все. А там ш... новых машин нет. Мне похуй, мне хоть что-то словить, то, что окупится. Ну или хотя бы, знаешь, если я его куплю в автосалоне, чтобы оно не стоило дорого. Ой, это дешевле на этом, на авто. Да, чувак. 850 онлайна. Я не знаю, это когда такое. А вот тут тут куча людей 100... стоит. 159 человек тут. А тут может и Морти есть. Н ну, нажми F5, и там написано там написано игроков в стриме, а, в стриме. 168 я ебу. 169 уже ебануться блять стасончик давай быстрее он на третьем он на, на третьем сейчас они не будут появляться уже все все все все Готовься. Готовься. У него же задержка, чувак, оно еще раньше будет. В чате пишут Мейсон, украинский виндиз, блять. Пополнены, пополнены. Все, у меня зависло все. У меня тоже. Да, Цешка. Я словил. Нет, что? У меня зависло все. Сейчас. Я не могу словить. Тоха. Тоха, я не могу словить. Я не могу словить. Подожди. Стоп, я словил? Я не словил. Или словил? Нет, я не словил. А почему у меня вылетело из автосалона? Это пиздец. Это ебаный пиздец. У меня просто вылетело, блядь. Охуеть. Блядь, нет, нет, нет, нету. Это хуня. Купил, купил, купил. Поймал, поймал, поймал. Поймал Сэшку. Моя Сэшка. Моя, моя, моя, моя. Туда, сюда, к бате, к папочке, к папочке. Сюда, к папочке. Домой. Сэшечка, -э -э моя, моя, моя, Сэшечка. А что брать? Что брать? Что брать? Что это? 13 миллионов. две цешки, туда, сюда, к папочке, к папочке, сюда. Вот примерно так прошел мой слет. Кроме двух цешек, я поймал еще на среднем автосалоне BMW E38 и лупатого Мерседеса. Вы этого не увидели в ролике, так как я меня забанили за ЕПП на основе. Дальше про админы на свое мнение выскажу. И я перешел на свой твинг, чтобы записать вам контента, как я ловлю машины на среднем автосалоне со второго аккаунта, но в итоге что получилось, а получилось то, что просто у меня запись сама прекратилась. Ну ничего страшного, в принципе-то тохи хоть и дали пиздюлей за то, что он не сделал в руки, это ничего. Он как бы поймал SLS, Мерсик на Люксе и поймал по-моему, 6 еще машин или пять на среднем автосалоне. Хочу сразу извиниться, кто может ждал этот ролик, что-то еще. В следующем ролике выйдет моя сборка. Кто-то смотрел до этого момента, напишите слово ⁇ Арангутанг ⁇ по нашей любимой традиции в комментарии и рандомно я выберу двух типов, которым я дам по миллиону вертов, может не так много, но я думаю приятненький бонус будет за мои просмотренные ролики. тоже насчет админов хочу сказать, что админы на слете были какие-то пидорасы и вот честно, либо народ тупой играет на родине, вот либо, ну вот что я, я не знаю, что случилось с админами, всегда админы были охуенные на этом сервере, но на слете как будто и он поставили рамки, вот никак никаких Нельзя делать э, поблажек и так далее. Потому что на, люкс, на люксе, не знаю, как было, на средней, после люкса, когда мы все, весь сервер поебашил на, на средней, этих кабанов, которых там было по 200 штук, лупатых, там типы даже не было, анимки, как они в машину садятся. Они, они просто вот слетела машина, все, кто-то залез в машину, но он ее не словил. Конечно, были люди, которые ловили, садясь в машину, и все блоки но зачастую просто люди не могли словить, потому что какой-то тип, просто не садясь, оказывался в ней и уже ее покупал. К тому же, это не только я видел, и многие игроки тоже писали: типа что за хуйня? То админы просто спавнят людей из-за того, что они стоят на ковре и пытаются словить машину. Потому что админы, админы сервера вместо честного слета организовали какую-то ебаную очередь, вместо того, чтобы нормально словить машину по-честному и хикнуть. Тех, у кого есть подозрения или что-то как-то противостоять им. Они просто кикают людей, которые стоят на ковре, либо ЕППшат. Ну, понятно, хорошо, ЕПП запрещено на ряде определенных машин. Но все-таки, что серьезнее по правилам сервера? Какой-то ЕПП, в котором ты садишь человека просто на 50 минут за то, что он ехал по полю на слет. Ну, хорошо, допустим. Но почему тогда не было правосудия хорошего? То есть, там, кикнуть подозрительного типа тех кто словили там уже по 10 штук одной машины одного кабана там типы по 10 штук ловили то есть мое мнение таково что на слете админы либо не хотели следить за этим и хотели сделать проще чтобы каждому досталось по машине и не было никакого соревновательного интереса то есть была обычная очередь либо им просто было похер и они увидели там следят а то что там типы могут ловить нечестно не колышет в принципе, я могу мусолить эту тему куча раз. Если я не прав, если я не прав, объясните мне всю, всю ситуацию в комментариях. Напишите мне в ВК. Я извинюсь в следующем ролике. Неважно, какой это будет ролик. Я извинюсь перед админами. Извинюсь за свои слова. Ну а пока на этом у меня все. Хочу попросить вас поддержать максимально этот ролик, написать свой царский комментарий, поставить лайк и, пожалуйста, подписаться. Потому что все-таки 80% без подписки. Парни, я хочу, я хочу развиваться просто семимильными шагами. Потому что я чувствую, что мой контент заслуживает намного больше Ну а с вами был Монтер. I'll be back. счетка. БРОСКИ! Я не найти там ответ